Чем хуже в России, чем вот в Азербайджане? Вот вы знаете, вот показывали по телевизору, например, что ребенок, не было денег заплатить за автобус, Его и этого ребенка выгнали. Ни один азербайджанец да. Да, да, у нас, согласен. в нашем государстве, не сделаем, этого не позволил, Он они бы этому дадут, водителю, извините меня, морду набили бы. Да, да, да, Он встал бы, 10 человек сейчас поднялись бы в автобусе, сказали бы, не трогайте ребенка, я заплачу. Понимаете, вот это вот это Азербайджан. Вот это надо есть. прочувствовать. Вот мы это можем почувствовать, потому что мы, мы вот это впитали. Живём. Например, у нас приходишь, вот, допустим, я нанимаю человека, вот сделать мне элементарный ремонт. Угу. Да? Вот у меня дочка сейчас живет в Краснодаре, вот они приехали, э, пригласили человека. Он говорит, обои сами будете снимать? Нет, так, это 200 рублей. Плинтуса сами будете отрывать? Это 100 рублей. Там, не знаю, это это Россия. У нас приходит человек, я говорю, что вот комната, мне надо сделать ремонт. Он мне говорит, ханом, так то это будет сто 200 манат. По рукам ударили, все. Я ни к чему не касаюсь. Mm -hmm. Понимаете? Он мне отдельно не подсчитывает. Мне не нужно составлять договор. Мне не нужно говорить, что там, э, не знаю, заверять это где-то в нотариусе и вот так далее. Потреботчанцы, я это к ченицу заберу. Мужское слово одно бывает. Сказал, все.